Сережки из серебра 925 пробы с природным зеленым аметистом. У нас есть в ассортименте такое же колечко. Вот эти вот сережки они прекрасно дополнят комплект. Единственное, эти вот сережки они с английской застежкой. И вот то есть, что речек у них крупноват. То есть у меня очень маленькая дырочка в ухе, и в нее они не проходят. Ну проходят, но с натяжением можно сказать. Вот, то есть мне не комфорт. А у кого хорошие дырочки в ушах, вот эти сережки очень хорошо подойдут. Они очень красиво блестят, играют. Вообще очень нравятся все украшения этого производителя. У них и как хорошее качество камней, так и очень хорошее исполнение с интересным дизайном.